Хотите – верьте, хотите – нет, но нашлись люди, которые украли. Мини-паровоз. Пусть вас не вводят в заблуждение это мини. Угнанный паровозик весит почти тонну. Самое странное заключалось в явном отсутствии какого бы то ни было мотива, разве что сработало соображение, грех не воспользоваться такой возможностью. И было совершенно непонятно, куда преступник надеялся на нем уехать. Пропажа нашлась уже через пару дней. Преступнику удалось скрыться. Целые банкоматы. Банкомат не только очень тяжелый, он еще крепко-накрепко прикреплен к стене. Но грабители периода рецессии, по всей видимости, ничто не могло остановить. Детали краш варьировались. Некоторые силачи просто отдирали их с мясом и уносили на себе, как будто ходить по улицам с банкоматом – самое обычное дело. Ракетный двигатель НАСА. Вообще-то, обычно НАСА пристально следит за всем, что создает. И не только потому, что эти штуки очень ценные, а в первую очередь, чтобы они не попали в какие-нибудь вражеские руки. А теперь представьте, каково было удивление сотрудников этой организации, когда ракетный двигатель сатурн rl 10 всплыл для продажи на eBay. Как эту огромную и тяжелую вещь можно было вынести из одного из самых охраняемых мест на Земле, уму непостижимо. Ледник Вор Чили додумался от и украсть ледяную глыбу весом в 5 тонн от ледника в Патагонии. Он планировал разрезать ее на кубики и продавать барам и ресторанам для коктейлей, но не успел, поскольку по дороге был арестован. Защитники окружающей среды после этого случая сильно заволновались. До сих пор уменьшение ледников списывалось исключительно на глобальное потепление. Теперь оказывается, что их еще и разворовывают. Сторожевые собаки Сторожевой пес довольно надежное средство защищать ваш дом от кражи, если только целью вора не будет сама злая собака. Удивительно, но этот вид краж довольно широко распространен. Паровоз. Если кража мини-паровозика кажется вам несерьезной, то вот история о краже самого настоящего 15-тонного паровоза, обладающего к тому же немалой исторической ценностью. Поднять увесистый экспонат Донецкого музея грабителям удалось при помощи тяжелого подъемного крана. Позже останки разобранного паровоза нашли на одном из складов металлолома. Дом. Вы думаете, повесили надежные замки, поставили решетки на окно и можно вздохнуть спокойно? Один домовладелец из Малайзии ушел взимать кварплату со своих арендаторов, а когда вернулся, то обнаружил, что его двухэтажный дом бесследно исчез. Несколько тысяч литров топлива. Если вы думаете, что воры украли автомобильную бензоцистерну, или что-нибудь в этом роде, то ошибаетесь. Цистерна у воров была своя. Они подъехали к одной из заправок Карлайла город в Англии, наполнили ее топливом под завязку и преспокойно уехали. Эта история покажется еще более странной, если учесть, что процесс наполнения цистерны длился несколько часов. Мост. В ночь на 29 декабря 2007 года в Хабаровске неизвестные злоумышленники под покровом ночи украли 200-тонный автомобильный мост. Никаких следов пропажи найти так и не удалось. Кукуруза. Кукуруза по сравнению с мостами и паровозами кажется ерундой, но не спешите с выводами. В Бразилии некие любители кукурузы похитили целых 50 тонн из движущегося поезда. Сначала они намазали рельсы жиром, чтобы состав притормозил ход, а потом прямо на ходу взломали и украли всю дорогую их сердцам кукурузу. Состав вез еще и сахар, но он о неизвестной причине воров не заинтересовал, что поднимает вас наверх и опускает вниз, при этом постоянно находясь на одном и том же месте.